риск признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными. Если действительно законопроект будет предусматривать подобные э, условия, то банки будут вынуждены либо отказаться от подобных услуг по картам, по кредитным картам, либо э, отказаться от комиссии за эти услуги, но они тогда будут вынуждены повысить цену в принципе за обслуживание карты. Кристина Надыршина, Ленардо Влитееров, Универньюз.